Что делать, если нечем платить кредит? Возможно, у вас возникли непредвиденные финансовые сложности.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 Нельзя сказать, что банк ждет с распростертыми объятиями своих клиентов, которые не могут погасить кредит. И то предоставить им кредитные каникулы на выгодных условиях. Но договариваться с ним можно и нужно. Осрочка а платежа. Один из возможных вариантов – кредитные каникулы. Срочка платежей на несколько месяцев. Банк не обязан соглашаться на осрочку. Но если вы много лет были благонадежным клиентом, Исправно платили, у вас хорошая кредитная история. Банк понимает обстоятельства и видит, что вы не мошенник. Возможно, он пойдет вам навстречу. Помните, что такая отстрочка увеличит суммы следующих платежей. И если вы за это время не поправите финансовую ситуацию и не начнете платить, скорее всего, банк не пойдет на уступки в следующий раз. Реструктуризация долга. По нередко отказывают. Тогда пытайтесь договориться о реструктуризации долга, пересмотре условий кредита, чтобы уменьшить платежи. Чаще всего платеж уменьшается за счет увеличения срока кредита, например, с 3 до 5 лет или там, с 5 до 7 лет. Но банк не станет растягивать ваш двулетний кредит на 20 лет. Могут быть и другие варианты изменения условий кредитного договора. Все зависит только от банка. Например, Предоставление льготного периода, когда в течение определенного времени вы будете выплачивать только проценты, или наоборот, только основной долг. Чтобы принять решение, банку важно понять, когда и откуда у вас появятся деньги. Если вы планируете, что через пару месяцев все наладится и вы сможете оплатить по кредиту, например, вы ожидаете предложения по работе или закончится ваше лечение, расскажите об этом. Но не пытайтесь выдать желаемое за действительное и приукрасить перспективы. Обман быстро раскроется и пропадет самое важное в отношениях между вами и банком – это доверие. Подготовьтесь к разговору. Соберите все документы, которые могут быть основанием для отсрочки или пересмотра условий. Важно иметь на руках хоть какие-то документы, подтверждающие возникшие у вас сложности, а не просто слова, что денег нет. Такими документами могут быть приказ о сокращении и копия трудовой книжки с записью соответствующей, исковое обращение в суд и заявление о приостановке работы, если работодатель задерживает зарплату, свидетельство о смерти созаемщика по кредиту или близкого родственника, который помогал оплачивать кредит, справка об инвалидности, выписка из медицинской карты, которая подтверждает появившуюся тяжелую болезнь, Документы о повреждении имущества, которое приносило доход, например, дома, который вы сдавали в аренду. Свидетельство о рождении ребенка. Не давайте обещаний, если сами не уверены в возможности их исполнения. Если вы договоритесь об осрочке или льготных выплатах на месяц, но денег по-прежнему не будет, банк больше не пойдет вам навстречу. В большинстве случаев это неудачное решение. Во-первых, вы уже задолжали одному банку, и кредит в другом банке вам могут просто-напросто не дать. Либо дадут, но с более высокой процентной ставкой, чем в случае, если бы у вас не было задолженности. Если хватать в панике новые кредиты, чтобы оплатить старые, можно увязнуть в долговой яме. Нет, ваш долг не исчезает после банкротства банка. После этого он переходит к третьей стороне, к другому банку. Долг выплатить придется, и важно держать руку на пульсе, следить за новостями, не прекращать платить кредит. При этом обязательно сохраняйте все платежные документы. Если вы перестанете платить, ожидая официального извещения о передаче долга и смене реквизитов, в итоге можете получить не только письмо с извещением, но и внушительный штраф за просрочку платежей. Уголовная ответственность может наступить лишь в том случае, если вы мошенничали, когда брали кредит, или же у вас большой долг и есть деньги, чтобы его погасить, но вы игнорируете и банк, и суд. У банка есть право потребовать деньги через суд, который вынесет решение и зафиксирует сумму долга. При этом суд может учесть вашу непростую ситуацию и назначить щадящие условия погашения кредита. Например, гасить долг частями. Но об изменении условий по кредиту вы могли бы сами договариваться с банком. А в случае суда на вас лягут еще и судебные издержки. Например, банк может заложить сумму взыскания, юридические расходы и суд учтет их. Сумма вашего долга при этом возрастет. Вероятно, что до суда к делу подключатся еще и коллекторы, которые будут звонить вам и напоминать о долге. Не нужно бояться их, ожидать агрессии или насилия. Помните, что коллекторы обязаны действовать в рамках закона. Если коллектор предупреждает, что э, за просрочку вас ждет штраф и суд, это законно. Но если он угрожает физической расправой, запугивает, сразу обращайтесь в полицию. Закон на вашей стороне. Если вы не платите и после решения суда, то ждите государственных исполнителей. Они могут наложить аресты на банковские счета и ценные имущества, которые у вас есть. Если вы брали кредит под залог, например, под залог недвижимости, приготовьтесь к потере этого имущества. Если вы перестанете платить, банк имеет право после решения суда реализовать залог, то есть продать квартиру с торгов. Если при получении кредита у вас был поручитель, то ему можно только посочувствовать. Теперь он несет ответственность за ваш долг. Банк имеет право требовать у него выплатить долг. Запомните простые правила. Рассчитывайте свои силы. Совет может показаться очевидным, но на практике люди часто не выплачивают кредиты не из-за кризисов, в стране, а из-за э, того, что неправильно оценивают свои возможности и берут на себя обязательства, которые потом не могут исполнить. Самые простые рекомендации по планированию кредита, которые подсказывают и банковские работники, и здравый смысл. Это сумма платежей по кредитам, как правило, не должна превышать 30% вашего дохода. При этом остающихся средств должно хватать на прочие обязательства, на разные платежи, на, ну, на другие траты по жизни. Подготовьте подушку безопасности. Как минимум три ваших месячных дохода. Если случится форс-мажор, она выручит вас хотя бы на время. Не пренебрегайте страховкой. В случае потери трудоспособности страховая компания погасит задолженность перед банком. Помните, что варианта «взял кредит и не отдал» и «ничего мне за это не будет» просто не существует. Долг придется отдать, рано или поздно, добровольно или принудительно. А на этом все. Пока.